Здравствуйте, вот моя рубрика Мой курятник Уход только по выходным Вот мое Первое царство государства Вот эти менее мясные И черные Это у меня мораны, Жрут как лошади И те, причем и другие Оставляю им 2 по 10 и еще он насыпал им этот корыто короче съедает все и еще два раза мне дядька приходится досыпать это что касается по цыплятам то есть нужно хотя бы еще, чтобы было кормушка вот сейчас для таких взрослых литров 40 не меньше вот, а, он петухов уже тут какой-то пытается кукарекать таким голосом кукареку может услышит а вот более мелкое царство государство утки все попрятались наверху и это уже вон какая здоровая стала что интересно брал яйца только индоуток теперь получилось и башкирки и кого только нету так как у нас здесь вот сейчас вот такая вот штука творится водище немерено везде налила набухала 48 миллиметров упала только ночью и плюс еще за целый день наверное упала не меньше так что у меня вот сейчас вот такая сырость пришлось здесь у них было под этим плохое кстати укрытие этот тент провисает вода попадает все сливается включать сырость пришлось воспользоваться опилками его подсыпал, вот у них теперь тихо, сухенько, хорошо. Они у меня все живы здорово. Индюк, правда, приказал долго жить. Не смог он пережить эти выходные ливни, точнее. То есть сырость и холод его добили. Так что вот так вот